И всем привет, с вами я, как всегда, Пиксель, со мной сегодня кто? Али. Да, он у меня сегодня по телефончику, я не стал его переносить на ПК. Это еще один ролик по майну, но необычный. Я начал создавать, короче, карту. Карту в виде, ну, с механиками Geometry джо... Dash. И давайте почитаем, что тут я написал. Нельзя использовать читы включить гамма-моды и все потом потом музыку включать пластинкой в сундуке Music и вот так называется пока что уровень потом а, карту мы сделали с с Артемчиком и карта сделана по приколу и по фану вот все также здесь еще присутствует ресурс-пак, я вам не оставлю пока что карту, так как она еще в бета-тестировании. Да, Артемчик? Да. Ну вот, и можешь, пожалуйста, не издавать никаких всяких ужасных звуков? И тут у нас есть такой музей, тут всякие блоки, но пока что они вот так называются. Это если чё, шип, но мы, возможно, заменим. Я врубаю? Не, нельзя, не врубай пока что, я врубаю. Вот так плытор по у него механика с помощью левитации, да. И это единственный блок, который тут есть из нормальных. Вот. И может звуки в майне отключить полностью? Прям полностью все звуки отключи. Все, отключил. Сейчас погоди. Ну, подождем. Короче, геймплей такой, что вы не должны помолчить. Что вы должны не останавливаться и вот так вот паркурить. Если вы пойдете вот на эту плиту, то вы сдохнете. А есть плита, которая. Ну как сдохнете, вы сюда тряпнетесь. И вот это вот, э, какой, эндер Стержень или что это, э, вы наступите, это шип. И вы сдохнете, в прямом смысле. Вот. Ну и сейчас, собственно, я возьму музыку. Она называется Press Start Remix, который я делал. Он еще, кстати, не вышел. Кстати, вот. Если он выйдет, то я, наверное, оставлю ссылочку в описании, да? Он пока что на Newgrounds есть, поэтому ты пока что стой здесь. Я сейчас буду врубать музыку, и мы с тобой вместе начнем. Только ты первый начинаешь, окей? Как? На счет три. Раз, два, три. Поехал! Вот уже бы тихо сдохло Вот и нет Да как это сделал, ты фу читер? Сейчас я пластинку выключу, подождите я выключил пластинку, поставил на место, и давайте все опять на. В конец к... карты ты кнопку не нажимай только. Я так думаю. Ты. Ладно. Короче, нажимаю так the button to the end. Нажимаю, и мы вот в такую вот концовку попадаем, где мы летим. И вот сюда мы возвращаемся, и тут next level. Да, его пока что нету, поэтому мы вам покажем, что будет, если на эту кнопку нажать. И. Эм, что произошло? Ой! То произойдет вот это Вы этого не видели, но вы топните сюда. Ну ладно, я промолчу. Ну, в общем, ждите новый уровень и. Подожди. Новый уровень скоро и ждите новый уровень. Поэтому. Ну, думаю, этот ролик мы не будем э, расширять так особо, да, Артемчик? Вот. Ресурс пак да. еще в разработке. Тут не все есть. И карту обязательно с ресурс паком открываем. Вот. Поэтому сейчас мы с Артемом будем продолжать эту карту доделывать. Если вам понравится этот ролик, вы наберете лайков, там не знаю. Ну, сколько можно набрать на этом ролике лайков, как думаешь? 1500 миллиардов. Нет, серьезную сумму, которую ты бы набрал бы. Ну нормальную. Нормальную цифру назови, пожалуйста, без рофла. 25. Без рофла. <реклама> Он говорит три лайка. Значит, если вы наберете на этом видео три лайка и хотя бы сколько просмотров? Сколько просмотров? Ну хотя бы шестьдесят. Хотя бы пятьдесят. Все, пон? Поэтому мы сейчас с вами Будем прощаться, этот лошара останется в этой коробке на всю жизнь. А я буду карту доделать сам, но я хочу вам показать особенности этой карты. Тут есть вот такая вот выдроковая коробочка, и мне тут все командные блоки. Я команды вам не буду показывать, не там всякие эффекты. Вот я здесь вот такую комнату делал, я её не доделал. Зачем ты сам себя забанил? Ладно, окей, я тебя разбаню, пардон. Вот, если мы сейчас спустимся в канаву, ой, в наш бункер, тут у нас сундуки. Я вам просто вот так покажу. Этот, эта карта была использована в ролике там, где назывался последний э, ролик по Майнкрафту, но забьем, надеюсь. Вот. А пока этот арабик стоит в земле, вы должны поставить лайк за 5 секунд. На счет 3. Раз, два, три. Ну что, успели? Надеюсь, успели, так как Артемчик покинул игру. Но а, вы можете прочитать, что здесь написано. И здесь, и здесь, здесь, здесь, здесь. Ну и здесь. Ну а с вами был как всегда пиксет. Всем пока. Стоп, подожди. Сколько будет 5 плюс 5? Ну, а если вам понравился данный ролик, поставьте, если вы наберете 3 лайка, я вам покажу, как сделать мощно подобные фишки, типа как орбы, шипы и так далее. Ну, а с вами был Как всегда, Всем пока.